У бре Бланка кубинская корова, выведенная специально по приказу Фиделя Кастро, чтобы побить американский рекорд по производству молока. Корова попала в книгу рекордов Гиннеса в 1982 году, произведя 110 литров молока за один день.